Аля, скажи, пожалуйста, какой сегодня день? Какой сегодня день? Так, Алис, какой-то браконь, ладно? Что не стоит точно? Алла! Адриан, кто? ты где? А, Адриан, привет, привет. привет! с днем рождения! Днем рождения! Чтобы... Я тебе дарю самый лучший подарок. Где ты? Да? Вот. Добавлю. Вот, главный подарок, С помни, недавно. главное, внимание. Я их открою Что потом. Не, открой сейчас. Адриан, я пришёл на твой сейчас, сейчас, это должно быть всем, ты должен угостить это всех. Отошел. Так, а это Тоге. Спасибо, себе повешу. Олег, скажи, сколько Новый год? Выключи Алис, мы сейчас празднуем Ты что телевизор сломала. О, спасибо, только я не вы что, мои подарки Открой мой подарок, открой мой подарок. Срочно. У меня это новая разработка Алиаса. Да. Алиас, пристили? Алиас, это нет. Али... Алиса нет. Я я ничего не грамотный. Это... Альянс. Аль Альянс. Ну. Это бесполезная да. штука. Я ее протестировала. Это фигня болотная. А ну, это... Лучше Джарвис. Лучше Джанет. Я себя чувствую бунти. Ага, так, вы ко мне зашли их. в 6 утра, ребят. При подарок. Как бы ну, ужинец, вот а? так, сегодня мы пойдем куда-нибудь. Не надо. дорогой рад, сколько тебе еще годиков? а? Так, мне мне 18. Мне 17. Поэтому я совершеннолетняя, а вы нет, супельки, ходячие. Вообще-то я старше тебя, Дурочка Славочка. Ты не, Алекс, не, нет, я не, мне больше. Мне уже двенадцать восемь. Вам всем ага, по семнадцать, шестнадцать, мне восемнадцать. Да. Мне вообще 17. Мне пару... мне... 17. Адриан, Привет. хочешь тебе секрет? расскажу? скажу. Войдь, нет, секрет. Адри Адриан, секрет. Мне же Хлоя оставила подарок, сейчас подожди. А, Адриан. А мне а а за... уже ставили сейчас. Адриан, я тут мне сейчас. Если ты сейчас со мной не заговоришь, я тебе паспорт Бумаргаловый получу. О! Слушай, это у него... Что ты там сказал? Вообще-то Сейчас они не нравится... Всё, спасибо Хлоуни за... У меня... Денежный подарок. Подожди, я в день Да! Ну и пошел ты, все, я больше с тобой разговаривать не хочу. Адриан, у меня через пару дней... Сколько стоит макароны? Ну, хотя бы скидку в день. а не надо, мне скидку, спасибо вам. Я... Адриан, если ты мама. меня сейчас не выслушаешь, она... я сейчас из дома это это твоя мама, она тебе бесплатно даст Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, день рождения. ты да, да, я да, сегодня... да, нет, какой час? Сегодня двадцать Аль... 20... не вот помнит, когда у меня день рождения собака. Ребята... Да, у него завтра а -а -а. день рождения. У Нет, него завтра день рождения. Сильян Сник, а Ладно, не... Аль Аль Аль я с ним а не врет. Не, а <с> а <с> а не буду а. тебя больше выше. Все, обиделся. А, Блин, у меня тоже скоро день рождения. Чего? Так что уж... Вас всех тоже приглашаю. Тебе сколько еще? Я не приду. Тоже восемнадцать. Как тебе восемнадцать? Я старше вас всех зовут. Тебе где-то шестнадцать-пятнадцать лет. Ну, мне. О, мне семнадцать исполнится, ему там восемнадцать. Губа не дура. Ну, у меня у меня день рождения, не скоро. У меня вообще не скоро день рождения. У меня через пару недель. <как> Короче, у него Это. весной. Заберемся потом в одной комнате. Я вас приглашу. Пока там пошляйтесь, погуляйтесь. Хорошо. Так я, я подарю, хотя один. Вас... День рождения. Отличный Позакупаю повод. Здесь. Отлично. Чего он Монаку, или... а... Так. алло, алло. Так. Сейчас. Алё, позвони Адриану. Адриан, алё! Алё, да. да. Сейчас тебе придёт вот эта э, красная э, розовая херня. Какая? Да, Вы ко мне сам, ладно, не заходите. Адмирал. За... У меня... Я тут готовлюсь к празднику. Он коллегу Он, короче, к адмирал, адмирал. сейчас к тебе прилетит. На своём а, да. накалке. На, на, ну, Эм, он никак так, парнишки, парнишки нету. Странно, где же он? Пусть он приходит. Я его не боюсь. Алки перемещение. Бояж. Так. Да, да. Так. М -м -м. Так, откроем потом подарки. Баникс. Привет, баникс! Яд. Баникс. Полан. Полин, действие, веном. Тики, давай. Так, мне нужно узнать, где парнишка. Орико, выбор. Я выбираю способность, чтобы чтобы ты говорил только правду. Не дождешься. А, не успел, да? Мистер Бак, будь готов, отойди. Полин, а он, действие, жало. Да, что? Точно. Забыл, правда? Ты да, не забыл. Ты можешь сделать. Он Ох, уже использовал забыл, на мне иди. жало, но не сработало. Олен, действие, Валерий. жало! Яд! Олег, а... беги! Вот этот чем-то поможет, когда я тебе ударяю со спины. Олег, сматывайся! Сматываюсь! Страсть! Зиги, страсть! Можно его страстью сейчас? Так До сделать, свидания, как страсть! Молодой Сматывай, о... отсюда. А может нам телепортироваться? Я должен а буду просветить. Ага, не получится, правда? Кто сказал, что не получится? Я сказал. У кого-то это согласие. Проще, сходи к педиатру. А он, он как раз себе... принимает окулист. Вообще-то зрение проверяет. Ну пусть скоро сходи к педиатру, он тебе направление даст. К окулисту? Да. вообще-то, это врач, который направляет к другому врачу. Я ну, это... не могу. А мне, зато, за дружок. Ладно, полный действий веном! Ага, сейчас, не дождешься? А кто сказал, что я Мышл не дождусь? Я... А, Кауки перемещение! Сматывайся. Не получится. Он сейчас не... просто возьмет какую-то херню. Беги он сзади. Он сзади. Крыса. Я знаю, что я крыса. Я знаю, что я крыса. А если? Лонг, совершенство. появиться из ниоткуда. Манис, если ты будешь стоять на месте, он точно появится. Зала. А уже... А мистер Бак, можешь нам как-то сделать а? Я не делал, это это делал мастер Фу. Попроси его. А так у него память потерял. У меня вот это в интернете видео одного парниша. Я не знаю как. Ага. А я сам буду стоять. Я хоть медленно прыгаю, но. Ланг, совершенство дракон воздуха. Слушай, для него, для мистер Бака делать веном это просто бесполезно. Да, но для кролика нет. Что это было? Что было? Действие! Веном! Просто... Я использовал веном, дура. Я его сказал после того, как... Ударил. Кролик... Разница. После... Я говорю веном просто так, когда у меня уже активирован. Мне просто лень. Ничего совершенство воздух с ним все давай это конечно у него защита от да защита от венома но тем временем защита от венома не составляет защиты от... да ну попробуй на иди сними снимай снимай сережки у него там приклеены по-любому mm -hmm, я, да. прикле... на... я тоже себе то же самое возьму возьму себе и вот это, это так не работает у меня приклеены на магический клей а, а тоже масло. А еще намазал маску. А маслом. ну, пчела, стой. А еще у у намазал угод... маслом. У него угод... вот жало. Согласен. Беги, беги, беги. Все. Стой, мышка, стой. Мишка, Я пока ст... спрячу мышь. А теперь камежис мыши теперь в моих руках. Моло. Калки-калки, твоя сила. Я так не то перепутал слова. Так, мне нужно вроде как... Так, куда мы? Серьезно, думаешь, я так дам тебе далеко убежать? Бери мышь, мистер Бак, я пока вас прикрою. Дракон воздуха. Я здесь мистер. стою, давай. Зачем мне ты? Кролик. Вояж. Ау. Так, с Адой расправились. Осталось расправиться с кроликом. Беги, мистер Бак, беги. Калки. перемещение. Смотри, что у меня есть. Это что? Это калки. Перемещение. Я, калки я успею забрать камень чудесу мыши. Калки перемещение. Серьезно и пожертвовать ради Когда я смогу снова сделать калки? Супер шанс. Перемещение. Черт. Я не знаю, где она находится. Совершенство дракон воздуха. Беги, мне у тебя уже мышку. нет мула. Беги. А, у меня мыш, сиди. Бери, сюда бери, иди, мышь. Мышь, мыш, сюда. Сжала. Мышка да? парализована снова. Давай. Оба, Мышка самая бесполезная. Да, да, да, давай. Чем больше ты используешь силы, тем мне веселее. Дракон воздуха, совершенство. Что за Вояж. Вояж. Он, он что, хочет примагнитить мышь? Мышь, беги. Мышь, сматывайся. Перемещение. Да блять. Что не знаю, где ты находишься. Да. Мистер Бак. Я по помечкам. Супергерой. О, твоему Сережка. Я настоятель я иллюзия. Настоящий уже давным давно попала по сережкам. А, а, а, да, что, а что тут это происходит? Апорт Б да, да, да, да. Даже такого не боишься, собака <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> жала Шона. А вот и все, кролик <свеч> Ага Орико Выселение. О, что это? Ничего. Эм... Это ничего. Убери это с рук. Просто ходи. А, бомбина. Чудесный. Ты меня бесишь. так. Чудесный. По Мистер Бак. Надо иди трансформировать. Давай. Ты тупая? Трансформация. Короче, вы бесполезны. Воздух. Ай! Ай! А. Привет! Вы кто там? Где вы там? Я? Yeah? Кроликс! Oh. Иди сюда! Баникс! Кроликс! Yeah, там важный не разговор! Альянс, Пожалуйста! Раз, вот это! А! Ладно потом! Альянс, запущает звонок! Спасибо огромное! Выше! Да! Yeah. Пойдём! Ой, -ой, ой Ты что тут делаешь? Что я тут делаю? Это что вы тут делаете? Спасибо. А что вы тут делаете? Что ты делаешь? Я разве похож на темного адмирала? Ну, я просто привык, что клевер злой. Да, натвыкай. Так, как я понимаю, я старела. Это живот. Ну, еще там в одном месте тоже есть выполняется выполняется звонок Олегу. Так, что? Э -э, я тут слышал тут, вот за этим парнишкой, считаю, что он что он является клевером. Кто? Вон там, в этом доме живет. Олег, что ли? Да. И что? Мне нужно связаться, вот, и мне нужно кое-что сделать для некоторых супергероев. Но для этого мне нужно связаться с мистером Багом. Дальше мне нужна его защита. И чё? Но мне нужна она. И чё? Свяжись с мистером Багом и чтобы он дал мне эту защитный обувь и всё. И чё делать, не беси меня, <смех> жало. <смех> ты не можешь на мне использовать жало. Значит, известия. Там, там дай, пожалуйста, на секундочку. <смех> Нет. Ты меня уже писешь, у меня уже сейчас глаз начнет дергаться. Okay. Ладно. Значит, я у тебя его силы заберу. <свят> Давай. Мне же буквально сказать одно слово. Давай. Клы. Так, сюда мы не лезем. А, ага. Так, я сейчас в, ко в космос раз. Всё. Так, ладно. Все, я тебе еще припомню-то. Да что тебе надо, стой. Я просто там, я просто там не послушаю. Мне нужен можно... амулет. Какой? Волшебным. Нет, я тебе не дам его. Я ж тебя зарежу. Вот этот? последний понедельник живешь. Да, Дайвина, три секунды. Нет. Я тебя убью. Нет, не сублимировать. Сублимация не будет так работать. Дублировать? Нет. Что с ним хочешь делать? Тебе какое дело? Но Мне он нужен буквально. Дам. Ну, значит, твой дом скоро пропадет. Калки. Я предупреждаю тебя через три секунды пропадет твоя комната. Я тебе ее лично снесу. Я тебе снесу. Вояж. У тебя есть время думать. Ренефис. Давайте его застрелим. Ну. Итак, Крулик, я Ну, я тебя предупредил. Все, прощайся со своим домом, Вояж. Давай. Ладно, значит, мы Черт. сделаем вот так вот. Теперь ты не, пот... mm. не притруднишься к моему дому. Кто сказал? Да. А водичка сейчас. Си... А, ну хорошо. Левитатова. Давай. Вояж. Нет, давай. Сломай его. Пока иди свечи, ты не сможешь трогать его. Здравствуйте, а что тут твоится? Уйди. Ладно. Давай, сматывайся отсюда. Поешь. Давай, либо я убираю. Все. Сваивай сюда. Я прошу тебя амулет на три секунды. Ты мне расскажи, зачем, я тебе дам. Сила клевера знаешь какая? Нет. Ну-ка, расскажи мне. Кучи Да, правильно. Создавать волшебные предметы. Ну и что? Если я создам еще один такой амулет. И что? Просто иди в баню, бояжь. Да Сейчас подожди, мне надо делать трансформацию. <сélve> <сélve> ну ладно, пошел мы пойдем. Идем в комнату. Ванник смели без прыжка. Ч ⁇ ты делаешь? <сélve> <сélve> <сélve> Амулеты, дал свидание быстро, Или иначе я сказал, я чувствую, что у тебя задышу ночью. Идем поговорим. Я же тебя за ночью. Последний понедельник живешь. Ты хоть один раз мне попасть по мне. <тих> <сорщиваем> <сорщ <infused> <О! сорщиваем> Ура! Достижение. Все, амулеты давай. амулеты давай. Смотри. Да, уди, юшка, рала Да ну ты мне нака. <сорщиваем> амулет, амулет, амулет все хватит, хватит. Амулет, Короче, амулет, амулет, амулет, амулет, амулет, амулет, амулет, амулет. Я не дам тебе амулет, я хочу сам понять и сам сделать. А ты просто дублируешь Я сам хочу. Понять, я создам сам... только для себя амулет. Понимаю, то, что случится, если он завладеет камнем клевера. Знаешь, что случится? Пропадет. Твои чудесные фейковые камни чудес. У него будет бесконечный бесконечным предметом. То есть ему он может создать бесконечное количество защит амулета хуже, чем у тебя. Получше, чем у тебя. Вот именно! Если он меня парализует буквально. Амулет, дайте я создам себе. На, амулет. Дай! Ну-на! Все, на, я не хочу ладно, в... на, на, на, все. Иди сюда. Держим. Ура! Все, пойдешь Теперь ходи без изюлита. Я тебе сейчас я Только, знаете, когда я сюда, сп... когда я сюда, я... с... да, не расскажи. Давай, Клифф трансформация. Давай. Клифф, ты что трансформироваться не хочешь? Ты что такой плохой? О. Ты что фигу? Клифт, трансформация, а аллюзия Ура! Дэди. Дэди. Перевоплощение. Иди Иди ко ко Все, альянс, э, покажи За дорогу. Заходи Серьезно, люди с этим альянсом уже с ума сходит. До, дорогу Иди домой сюда. не знаю. А Я меня? Еще что, а, дверь закрыта у вас же точно, уже мартышка. мартышки Я знаю дорогу, если что, господи Адриан, пойдем, мартышка Ребят, Посмотри, по... какой у меня бриллиантик пойдем, есть Пойдем, мартышка, вплоти Так, заходите сюда что опять с... Да, Аленка Сестренка это говорит Вот прям верили ну, да. А ты где? Пописы красно Вот сюда, в эту дверь Мы чего еще... а? то а Да, боже!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 а ты мой подарок, который? твой? Говоря то, что мышка сегодня вот это чуть времени в пространстве видите, не затрачивает. Мышка, мышка чуть не протеряла все свои а комнатные растения. От... Мышка бесполезный. Открываем подарок. Не виноват, что это, он такой. Рез... Открывать подарок нельзя. Нет, можно, мне Тобие можно. Нельзя, уш... Вышел. Так, Я хочу. Это самое. Дай, пожалуйста, да. Я хочу это понять. Забери это да это друг. Главное не главное не внимание. Я тебе подарок ушел. У неделю подарил. Пошел просто злой. Я бы тебе расскажу. Что... Давайте а мой ш... подарок с бухлом от откроем. Вот Ты что выпил весь? Его кто-то стыб взял весь. Это <главное> райд. Так еще тюльпаны мне. Хоть. Ты выпил. Так вот ну, все, все здесь нормально ну, все, скал, сейчас <свеч> еще придут очень <свеч> много гостей там, никто? сейчас еще куча придут весь город придет Короче, да может, как... ты, ты что, что ты все садиками? съел это все это медведь да не круто все медведь это все медведь. медведь. Да, это же... медведь. Ой. Ой. А почему я этот? А почему я этот резумец, вроде как, мыши видел? Неправда, ничего не видел. Вот я вроде вроде точно такой же видел. не там другой. А я у тебя в а магазине купил вообще-то. Я, я, вообще да. да. я произоведу арбалеты. Оо, я в моем магазине трезубцы Да, продаю. да, у магазина Фромикс. Да было. нет. Ладно, я пойду к тебе куплю такой жить. Да, Илья. А я сегодня, сегодня с продажи закрыл, вот, закрываю все. Да, конечно. Я с вчерашнего дня продажи закрыл. Уберись, что ты, что иначе я тебе в лодке... Глотки...